Человек должен должно называться и, духовной, и, да? и духовно, и физически? Да? А как тогда это развитие? Тормоз да. развития? Ну, конечно. Развивается, это тоже тренируется. И поэтому, опять-таки, если мы говорим о физическом развитии, то, безусловно, самым первым средством, универсальным средством является упражнения. Духовное развитие, его локально не потрогаешь, но тоже важны какие-то упражнения, Ухожнения а, уважения к людям, а, любви к людям, а, чтение специальной литературы. Вот, высокого в одной из песен а, есть такие слова. А, если путь прорубая особским а, мечом специальные дожди, слезы наук,